Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания международная, официально зарегистрирована, основана она 23 сентября 2021 года, основатель и руководитель нашей компании Елена Евсеенко. Как вы видите, ребята, я, мы находимся вместе с вами на главной странице нашего сайта, где у каждой гости нашего, нашего сайта Точно так же наши партнеры всегда могут ознакомиться с нашими э, отзывами. А посмотреть, э, а, а посмотреть о нас, а, посмотреть маркетинг, если вы... Дорогие гости, не хотите регистрироваться, но вы можете посмотреть наших две. Здесь вынесены маркетинг двух площадок основных, где вы можете открыть и посмотреть на слайдах этот маркетинг, а почитать отзывы о нашей компании. Также на нашей странице главной странице сайта у нас есть документы, о легализации наша компания официально зарегистрирована вы всегда можете посмотреть документы и кнопочка есть проверить эти документы посмотреть когда и какого числа какого года месяца и какие есть площадки на сегодняшний день у нас в компании когда они стартовали здесь указаны даты есть также личные контакты с нашей администрацией. Вы всегда можете присоединиться в наши официальные группы. Это в Телеграме, ВК и в Скайпе. Можно ознакомиться с пользовательским соглашением «Оферта». А те ребята, которые решили зарегистрироваться, вы нажимаете, во-первых, сразу хочу сказать, закрываете эту ссылку, как только вы посмотрели сайт, и заново открываете, чтобы вы не зареги... зарегистрировались именно по ссылке своего пригласителя. Как только вы нажали кнопочку регистрация, заполняете полностью все ячейки и выставляете галочку с условиями согласен. Перед вами откроется это пользовательское соглашение, оферта. Я советую всем прочесть от начала до конца чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни к нашей, ни к вашему спонсору. Следующий шаг, вы должны зайти на свою почту, наше письмо может попасть в спам. Если письмо в спаме, вынесите его, пожалуйста, во входящее. Обозначьте, что это письмо важное. И только тогда откройте. Откройте, вы, открыв это письмо, вы увидите, что указан ваш там логин и ваш пароль. И есть кнопочка, такая, слово подтвердить регистрацию. Вы нажимаете «подтверди подтвердить регистрацию и оказываетесь в вот таком вот кабинете. Я делаю авторизацию. И Первый шаг, который вы должны сделать, это, конечно, заполнить профиль. Для чего заполняется профиль? А для того, чтобы ваши партнеры имели связь с вами как со спонсором. И точно так ваш спонсор имел связь с вами как со своим партнером. Это нужно обязательно указать свой скайп, а, прописать свой телефон, свою страничку, Telegram, а, И в этом же разделе нужно обязательно прописать свои кошельки, куда вы будете выводить свои заработанные денежные средства. А, Perfect Money, Pair кошелек, а, карты. А, мы работаем с любой картой м -м, Российской Федерации. А вы должны указать а, карту. И на русском языке рядом написать имя, как на, пис... э... Э... на чье имя эта карта. А в следующей ячейке нужно указать номер телефона, а к какому телефону привязана эта карта и название банка. Все на русском языке. И только тогда нажимать кнопочку ⁇ Сохранить ⁇ Установить, пожалуйста, свой аватар нужно обязательно. А наша администрация очень любит, когда сбрасываем скрины о движении команды или движении партнеров. И у партнера нет фотографии. Ну и вообще приятно видеть своего партнера. Уже всех партнеров знаешь. По фотографиям устанавливается фотография очень просто. Выбираете файл с вашего компьютера или с телефона. Как только приходит код от вашей фотографии, нажимаете кнопочку «Загрузить». Сайт перегружается, и ваш аватар устанавливается. В этом разделе есть смена пароля. Если вам вдруг не понравился ваш пароль, вы всегда его можете изменить. Написать новый и кнопочку «Сохранить». Следующий шаг, это, конечно, уроки по кабинету. Это первый урок, это как заполнить правильно профиль. Пополнение, вывод и перевод денежных средств между партнерами. Как работать с поисковиком, как управлять бронями. Все партнеры должны пройти обучение по, этом, по этим роликам. Огромная просьба. Чтобы ну, по лишним вопросам не теребить даже вашего спонсора, чтобы вы уже сами умели это делать. Следующий, ребята, где находится ваша реферальная ссылка. Ваша реферальная ссылка находится в разделе Партнеры. И там же будут отображаться ваши партнеры до третьего уровня в глубину. А каждый... следующий шаг это, конечно, в разделе Финансы вы пополняете, решаете, на какую площадку вы будете, на какой площадке работать, и пополняете свой кабинет какие площадки у нас есть. Ну и, э, э, да, еще хочу отметить то, что у нас на каждой площадке, у нас пять площадок на сегодняшний день, и на каждой площадке у нас есть кнопочка в начало структуры. Это означает для того, чтобы перейти с одной площадки на другую. Вы не перейдете с одной с другой, на другую площадку, не нажав эту кнопочку. И точно так же есть маркетинг, маркетинг слайда. Вы а, а, нажимаете слайд, на, на слово слайд, и у вас откроется в браузере слайд, где вы можете посмотреть маркетинг слайд. Это на каждой, на каждой площадке. Ну и давайте мы я вам расскажу, какие площадки на сегодняшний день у нас есть. Это а, такие площадки, как а, Fast Track. Вход на эту площадку, там два стола, первый стол, вход 750 рублей, они совершенно независимые друг от друга, Отличается только входом и, конечно, доходом. Вход на первый, на первый стол этот 750, а следующий стол на 7500. За один круг вы там делаете 1500 и на втором столе 15000. Вы сами решаете, на какой стол вы будете заходить, на какую сумму. А, наша основная площадка, мы с ней стартовали, а, это «Идеал М-мини». Вход у нас открыт на всех площадках, в любой стол. У нас нет нигде, ни на одной площадке, ни абонентской платы, нет привязки к первому столу. Старт своего бизнеса можно делать с любого стола. Хоть со стола выплат, это уже решаете вы и ваша команда. Идеал М можно входить с полторы тысячи, но можно входить и а, в, на два стола, можно на три стола, можно входить со второго, можно входить с третьего на шесть тысяч, со второго на три тысячи, это решаете вы сами. А идеал М макси площадка это площадка, на которой есть закольцовка. Закольцовка у нас есть на мини. у Есть выход за 15 тысяч на площадку Идеал М Макси. Вход на нее составляет 15 тысяч. А вот с этой площадки Идеал М Макси есть выход Закольцовка на фабрику клонов за 10 тысяч. Но там еще есть а, на фабрике клонов а, такая площадочка, как за 1000 рублей. Можно входить и на 10 тысяч, и на 1000, на, на, на 1000 рублей. Я уже говорила, какой вход, такой и доход. И, и есть такая социальная площадка. Микромани. Эта площадка вход на нее составляет 500 рублей, а зарабатываете вы с 500 рублей 5000 за один круг. Итак, ребята, мы сейчас переходим на слайды, и на слайдах мы разберем наш маркетинг. Наши самое главное наше преимущество это, конечно о том, что наша компания официально зарегистрирована, прошла легализацию и мы спокойно работаем на этой площадке, на, в нашей компании и не думая совершенно о том, что как в других проектах сегодня зашел, а завтра он соскамился. И думаешь, отложил деньги и все потерял. У нас невозможно потерять. Наша компания пришла на очень-очень долгие-долгие годы мы будем развиваться не только будет у нас это на всего лишь 5 площадок нет мы будем дальше развиваться но и не будем их строгать через каждые 3 месяца так что у нас э, открыт вход на любую площадку, в любой стол. Э, как я уже говорила, нет ни на одной площадке, нет у нас абонентских плат. Нет никаких отчислений ни на администрацию, нет отчислений ни на админа. У нас все деньги распределяются четко от партнера к партнеру. У нас невозможно потерять э, свои деньги вложенные у нас риск ноль. И это я вам сегодня докажу, разбирая маркетинг нашей компании. Работаем мы с такими платежными системами, как Сбербанк, Пайер кошелек. Perfect Money подключена к И, конечно, есть внутренний перевод между партнерами, который облегчает работу команд и работу наших партнеров. На сегодняшний день у нас пять площадок, как я уже говорила. Стартовали мы с моей любимой площадкой, это идеал мини 23 сентября 2021 года. 31 октября 2021 года добавилась площадка микромани, 6 февраля 2022 года добавилась площадка «Фабрика клонов». 3 апреля 2022 года добавилась площадка «Идеал М-Макси». И 1 июня этого года добавилась площадка «Пастрык». Это беговая дорожка. Ну еще, как вы видите, у нас будет старт новой площадки 23 сентября этого года. Нам исполняется ровно год. И наша администрация приготовила нам шикарный подарок. Ну, ждем 23 сентября. А, вот. Ну и теперь давайте начнем, наверное, с моей любимой площадки. Можно мне начать. Это моя любимая площадка. Это идеал М-мини. Эта площадка, конечно, ребята. Очень хорошо тем, что здесь нет привязки к первому столу. Здесь старт своего бизнеса можно делать с любого стола. Хоть со стола, 6 шестого стола, со стола выплат. Почему я люблю эти две площадки? Да потому что здесь вообще нет накопительных столов. Обратите внимание, все что зеленым написано, светится у вас. Это все деньги на вывод. У нас нет накопительных, ну не на одной площадке, чтобы был у нас накопительный стол. а У нас все деньги распределяются четко по маркетингу, от партнера к партнеру идут. И давайте мы, смотрите, вы потратили всего лишь полторы тысячи и заходите на первый стол. Первый партнер, как только приходит к вам, вы пригласили, эти полторы тысячи идут к вам в накопительный баланс. А вот со второго партнера они вам возвращаются на баланс для вывода. Потеряли вы деньги свои? Нет, вы не потеряли. Вы со, со второго партнера вернули свои деньги на баланс для вывода, а дальше идут только ваши доходы, только ваши заработки. А третий партнер, как только пришел, он дает, будет вам давать каждый на каждом столе переход в следующий стол. Итак, вы перешли с первого партнера из с третьего. Это 3000. И вы перешли во второй стол за 3000. Первый партнер закрывает свой первый стол и приходит к вам на это место, становится. Эти 3000 идут накопительный. Второй партнер приходит, становится на это место. Вы сразу получаете 1000 на баланс для вывода. По 1000 получает ваши два спонсора. Как только сработало, Вторая ваша линия, это три партнера, вы сразу получаете а, 3000 на баланс для вывода. Как только сработала ваша третья а, линия, это 9 партнеров, которые принесут вам доход по 1000 рублей, 9000 на баланс для вывода. И вы только с этого стола заработаете 13000. К вам еще не пришел даже третий партнер, не стал на второй стол, а вы уже заработали 13000. Шикарно, ребята, шикарно. Дальше третий партнер вам дает переход за 6000 в третий стол. А здесь точно так же на этом на, на в третьем столе первый партнер приходит в накопление, а второй партнер приходит тысячу рублей вам идет на баланс для вывода по тысяче идет а, вашим двум спонсорам и за 3000 ваш клон летит по вашей броне. Куда у вас выставлена бронь, вы можете выставить под своего клона. Вы можете выставить под любого партнера и тем самым помочь своей команде продвинуться по столам. Как только сработала ваша вторая линия, а вы получили 3000 на баланс для вывода. Как только сработали ваша э, третья линия, это 9 партнеров, вы получили 9000 на баланс для вывода. И так вы точно также со третьего стола заработали 13000. Третий партнер вам дал переход за 12000 четвертый стол. Смотрите, ребята, всего лишь три стола. Три стола вы прошли, у вас на балансе 13 и 13, 26 и плюс а, полторы. Сколько? 27 с половиной тысяч. Посчитайте, посчитайте, во сколько партнеров у вас здесь вот на этих трех столах. Мизер, мизер. Как только первый партнер закрыл свой третий стол он придет и станет сюда а задают некоторые партнеры такие вопрос обгон будет а как отразиться если вас обогнал как спонсора ваш партнер пусть обгоняет пусть обгоняет и идет двигается дальше вы все равно. Будете все эти деньги, все ваши э, начисления, которые вам реферальные вознаграждения положены, вы будете получать от него. Поэтому не надо ругаться, не надо ссориться, не надо его останавливать, пусть идет вперед. Итак, второй партнер закрыл свой третий стол и приходит становится на это место. Вы сразу получаете 7 тысяч на баланс для вывода. По 2,5 получают ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия, вы 7,5 получили. Сработала третья, вы 22,500. И только на этом четвертом столе вы заработали 37 тысяч. Третий партнер дал вам переход в, четвертый, в пятый стол, вернее, за 24 тысячи. Это 12 и 12. Итак, первый партнер пришел в накопительный 24, а второй партнер приходит, вам сразу. 10 тысяч на баланс для вывода. По 3 тысячи получают, по, по получают, простите, вам ваши два спонсора. И ваш клон за 6 тысяч летит по вашей броне, куда вы выставили бронь, туда станет ваш клон. Реинвест этого стола. Сработала ваша вторая линия, вы получили 9 тысяч. Сработала третья линия. Вы получили 27 тысяч и с половиной идут в накопление, которые прибавляются к третьему партнеру. С первого и третьего и плюс 2,5 это 24 и 24 это 48 тысяч и плюс 2 тысячи. Я сказала 2,5, 2 тысячи, ребята, это 50 тысяч. И вы вышли куда? Вы вышли на стол зарплатный. Это полностью вся ваша зарплата. Здесь первый партнер приходит, 35 тысяч получаете на баланс для вывода. А за 15, как я уже говорила, вы летите в идеал М-Макси. Третий, второй партнер приходит, вам 50 на баланс для вывода. Третий партнер пришел, вам опять 50 на баланс для вывода. И так, только одно бизнес-место. Расчет на этом слайде сделан 3 на 3. Если у вас только будет у каждого по три личника, вы каждый заработаете 244 тысячи. А вот с, с этого шестого стало 135 тысяч только реферальное вознаграждение. Шикарно, ребята? Очень шикарно. Очень хороший маркетинг. Я всем советую, рассмотрите эту площадку. Рассмотрите. Итак, поехали дальше. Наша «Идеал М» Это наша площадочка, которая вход на нее составляет 15 тысяч. Но если вы хорошо поработаете на площадке мини, то вы можете не тратить свои 15 тысяч, а вылететь автоматом сюда, на эту площадку. Но также можно потратить из своих домашних денег, для того, чтобы заработать 2 миллиона 590 тысяч можно потратить эти 15 тысяч. Итак, первый партнер приходит, маркетинг одинаковый, идет в накопление. А вот второй партнер у нас, ребята, уже здесь дает на вывод 5 тысяч, а за 10 тысяч у нас «Фабрика клонов». Как я уже говорила, закольцовка есть на фабрику клонов с этой площадки. Вы на фабрике клонов можете не тратить свои э, сбережения, свои де домашние деньги, а вы со второго партнера выскочили куда? На фабрику клонов. Вы точно так же будут выскакивать ваши все партнеры, и вы все будете двигаться, и у вас будет э, э, пассивный еще доход, Именно по фабрике клонов Макси. Третий партнер дает переход вам за 30 тысяч во второй стол. Вот здесь уже со второго э, со стола начинает а, работать реферальная программа наша на три уровня в глубину. Первый партнер и третий партнер вам будут давать переходы по следующие столы. А вот второй партнер, а вот второй партнер вам всегда будет приносить деньги на баланс для вывода. Итак, как только пришел к вам второй партнер стал, вы сразу получаете 10 тысяч. По 10 тысяч получают ваши спонсоры. Сработала ваша вторая линия, вы получили 30. Сработала третья, вы получили 90. И только реферальных вознаграждений вы получили на этом столе 130 тысяч. А на третий стол это... Точно так, с третьего стола вы точно также зарабатываете а, реферальные вознаграждение. Единственное, что здесь за а, 60... За 30, вернее, тысяч летит клон а во второй стол по вашей броне. А также получили 10 тысяч, сработала ваша вторая линия, вы 30, сработала третья, 90. И 130 тысяч, 130 тысяч, это 260 и 5 тысяч, 265 тысяч, только с одного стола. Вот просто круто, правда? Правда. Итак, третий партнер дал переход вам за 124 стол. А вот первый партнер идет эти 120 накопления. Второй партнер приходит, становится на это место. 70 тысяч на баланс для вывода. По 25 тысяч получают ваши а, спонсоры. Сработала ваша вторая линия, а вы 75 получили. Сработала третья, вы 225 тысяч получили. По поводу спонсорских вознаграждений. Ребят, вы же не забывайте, что и вы же спонсор будете. И вы тоже точно такие же будете получать реферальные вознаграждения. Итак, на четвертом столе ваше реферальное вознаграждение, ваш заработок 370 тысяч. Отлично, очень хорошо, очень-очень-очень. Итак, вы перешли за 240 тысяч в пятый стол. Первый партнер приходит, эти 240 идут накопления. А вот второй партнер вам дает, сразу же получаете 100 тысяч на баланс для вывода, по 30 тысяч получает ваши два спонсора, и за 60 тысяч летит клон по вашей броне на третий стол. Сработала ваша вторая линия, вы получили 90. Сработала третья линия, вы получили 270 тысяч. Итак, ребята, вдумайтесь. Только реферальных вознаграждений с пятого стола вы заработали 460 тысяч. Полмиллиона. Почти полмиллиона. Третий партнер дал переход вам за 500 тысяч шестой стол. Первый партнер приходит 100, 500 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер 500 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер 500 тысяч на баланс для вывода. И так вы заработала ваше только одно бизнес-место. Заработала 2 миллиона 590 тысяч. Очень Очень-очень хорошо. Но просто не маркетинг, а сказка. А те, кто, ребята, пришли в интернет за деньгами, которым нужны большие очень суммы. Рассмотрите эту площадку. Рассмотрите. Ведь в интернете крутятся миллионы, миллиарды денег. В интернете миллионы людей становятся миллионерами. Нужны деньги. Приходите, зарабатывайте. Такого маркетинга, поверьте мне, нет нигде ни в одном проекте. И таких литеральных вознаграждений. Итак, эта площадочка фастрик, да? Да. Как я уже говорила, здесь всего лишь два стола. Они не связаны друг с другом. Они отличаются единственное, что входом и доходом. Каждый стол, стол работает отдельно. Первый партнер, как только вы активировали за 750 рублей, пригласили первого партнера, вы получили сразу же 750 на баланс для вывода. А второй партнер вам всегда будет давать реинвест за спонсором. Что такое реинвест? Вы летите к своему спонсору, ваш клон, и становится к нему. Это шахматно-линейный маркетинг. Здесь две выплаты вам, третьего партнера вы опять получаете 750 рублей на баланс для вывода. Две выплаты вам, одна спонсору. Две выплаты вам, одна спонсору. Итак, четвертый партнер, вы опять получаете 750. Пятый партнер, ваш опять реинвест улетает к спонсору. Что такое реинвест? Это у вас открывается новый стол. Шестой партнер опять 750 на баланс для вывода. И так до бесконечности. Сколько вы будете работать, сколько вы будете приглашать, все деньги у вас будут идти вам на вывод. На 750 точно так. Первый партнер приходит к вам 7500 на баланс. Второй идет реинвест за спонсором. Третий партнер 7500 на баланс для вывода. Итого, здесь за один круг вы зарабатываете полторы тысячи, а здесь 15 000. Еще раз говорю, какой вход, такой и доход. Можно крутиться здесь на этих столах до бесконечности. До бесконечности. Заработали, например, полторы тысячи, как вот у меня в команде сделают, они заработали полторы, они сразу активируют площадку мини. За полторы тысячи первый стол. Вот так. Заработали на этой площадке 15 тысяч, они активируют максимум за 15 тысяч. Все. И все партнеры работают именно по этой стратегии. Выберите стратегию. Вы... Каждая команда должна иметь свою стратегию. Невозможно работать командами без стратегии. Команда без стратегии – это а... анархия, мать порядка. Каждый лидер – Должен работать со своей командой и четко вы по выработанной, выработанной стратегии. Без стратегии невозможно работать в матрицах, ребята. Итак, следующий. Это наша социальная площадочка «Микромани». Она у нас очень маленькая. Она сделана даже в помощь нашей площадке «Идеал М-Мини». У нас здесь с третьего стола, с первого партнера, ваш клон летит в «Идеал М-Мини». Если у вас есть, то он становится к вам по вашей броне. А если вас там еще нет, то, поздравляю, вы выйдете на эту площадку за 500 рублей, так как у нас ход на этой площадке – 500 рублей. а Первые партнеры и второй партнер, они просто вам дают переход в следующий стол за 1000 рублей. Этот стол у нас открыт, вход в любой стол. Можно вообще не приглашать на 500 рублей, а начать именно с 1000 рублей. Пригласили первого партнера, а 1000 рублей идет на баланс в накопительный. А второй партнер вам будет все время и приносить 1000 рублей на баланс для вывода. Третий партнер вам даст переход за 2000 в этот стол. Как только первый партнер закрыл свой второй стол и приходит становится на это место, за 500 рублей у вас открывается вот, это, вот этот вот стол. И плюс за 1500 вы вылетаете в идеал М. А вот второй партнер и третий партнер вы получаете по 2000. И так за один круг вы заработали тысяч. С 500 рублей вы заработали тысяч. Шикарно, шикарно. И плюс еще вышли э, на шикарную площадку Идеал и Мини. А, здесь, эту площадку тоже можно взять в стратегию. Тоже. Можно сделать стратегию, начинать даже с 500 рублей, у кого нет 1000 рублей, а сделать стратегию и выработать стратегию с этой площадкой Микромани и с площадкой Идеал М-Мини. Было бы желание. Ну и следующее это мои любимые фабрики клонов. Ребята, здесь, как вы видите, семиместные столы. А вот в семиместных столах, как я уже говорила, и вы, наверное, все знаете о том, что все в семиместных столах плечи идут вышестоящему спонсору. Не надо ругаться, не надо скандалить, не в чатах, не надо никаких разборок, а кто куда поставил какие плечи. В семиместных столах все плечи идут к вышестоящему спонсору. Перед вами э, фабрика клонов. Это одна площадочка за 1000 рублей, а другая за 10 тысяч. Одинаковые. А здесь маркетинг и все столы одинаковые. Единственное, различается входом и доходом. А с первой э, партнером. У вас приходит и становится на, здесь двойные брони. Выставляете первую бронь и вторую бронь. Выставили, приходит к вам первый партнер, становится на это место. А второй партнер, это может быть партнер первого. Это может быть ваш партнер. Ваш реинвест летит в это плечо ага, по вашей броне. Второй партнер, этот, вернее третий партнер, это дает 1000 рублей в накопительный. Четвертый партнер дает вам 1000 рублей на баланс для вывода. Пятый партнер дает вам переход за 2000 в этот стол, во второй. Точно так. Эти все, ребята, плечи идут вышестоящего. Еще раз говорю, первый партнер низ ⁇ это ваша полностью зарплата. Первый партнер в накопительный, второй идет в накопительный. С третьего партнера 2000 на баланс для вывода. И четвертый партнер вам дает переход за 6 тысяч в этот стол полностью выплат. Первый партнер приходит, тысяча рублей идет, летит ваш клон, почему фабрика клоном называется, тут можно с ума сойти от одних только клонов, и пять тысяч только на баланс для вывода. Некоторые партнеры у меня несколько дней уже подряд, все время задают один и тот же вопрос. Ребят, хочу ответить вам. У нас наша система не дает никаких клонов. Вы ну, сами подумайте, сколько админу нужно будет денег, чтобы вам давала система этих клонов. Нет, эти клоны заложены в маркетинг. Они по маркетингу идут к вам. Они системы вам дает их. Второй партнер приходит к вам на это место, Летит точно так же клон по вашей броне на первый стол. Вы можете выставлять под своего клона, вы можете поставлять под своих партнеров. Тем самым помогать двигаться по столам. 5000 на баланс для вывода. Третий партнер тоже самое. 1000 клон летит и 5000 на баланс. Четвертый это 1000 клон летит и за 5000 это Летит э, вам на баланс для вывода. Итого, вы прошли три стола, заработали 23 тысячи. И море клонов. Это уже, ваши, э, ребята, э, проблема и ваше решение. Заходить на эту фабрику клонов или не заходить. Да заходите, зарабатывайте. Итак, следующий стол – это за 10 тысяч. Здесь все точно так же. Плечи идут выше стоящему, а нижний ряд ⁇ это полностью ваша зарплата. А первый партнер приходит, становится на это место. Второй партнер идет реинвест вашего по вашей броне. А третий партнер в накопление. Четвертый партнер 10 тысяч на баланс для вывода. Пятый дает переход за 20 тысяч во второй стол. Здесь первый партнер 20 накопления, второй 20 накопления, третий 20 на вывод, четвертый э, с, дает переход за 60 тысяч в следующий стол. Первый партнер летит сюда, клон за 10 тысяч, 50 на баланс для вывода. Второй клон летит опять за, за 10 тысяч и вам 50 на вывод. Третий, опять клон за 10 тысяч по вашей броне летит на первый стол. И 50 на баланс для вывода. Точно так и с четвертого партнера. 10 тысяч летят в первый стол клон ваш. И 50 на вывод. Вот такая вот наша фабрика клонов. Так те ребята, которые еще не зарегистрированы, которые были только у нас на презентации первый раз, мы приглашаем вас к сотрудничеству, в нашу компанию вести совместно международный бизнес и в нашей официальной компании. Добро пожаловать в нашу команду, в нашу дружную команду. С вами была Ольга Рзуманян и компания Идеальный Маркетинг.